Yeah. Прошла, ну так. А -а -а. Да. Сейчас, сейчас. Я не помню, что идет. Нам сложно. Мы даже третье место сыграем в фестивале да. Кстати, песня. Мы ее отправляли, а она просто звучала. Надеюсь, не пончик. y a usted dice А этот? А я все помню А он поднизлёω по Молодцы, не выманаций хотел You to the undefined world before and I was Здесь the I was long, I I I the shore, and I'm a I I Like my nainhos What's all the I'm not afraid.